Боншур лизами! Здравствуйте, друзья! Такие вкусные и очень сочные бутерброды отлично подходят для завтрака и для перекуса. Они отличаются от уже известных и поднадоевших бутербродов и в целом отлично разнообразят ежедневное меню. Сначала натереть кабачок на крупной терке. Отжимать от сока его не нужно яйца взбить, посолить и приправить. Добавить к ним натертый кабачок и зелень. Все довести до однородной консистенции. Вылить яичную массу на разогретую сковороду широкой полоской. Подровнять края, немного поджарить. Выложить поверху ломтики тостового или простого хлеба. Когда одна сторона подрумянится, все перевернуть хлебом вниз. Закинуть на сковороду немного сливочного масла. Обжарить на нем бекон, ветчину или колбасу. Выложить их на край бутерброда. Сверху плавленый сыр. На него кетчуп. Но прежде я присыпаю небольшим количеством сахара. Складываю бутерброд пополам и обжариваю с двух сторон до хрустящей корочки. Второй вариант еще более сочный. Вместо кетчупа кладу помидоры и посыпаю тертым сыром. Обжариваю и подаю к утреннему чаю. Как по мне, это самые сочные бутерброды, которые мне доводилось пробовать. Они просто тают во рту. Приглашаю вас попробовать этот рецепт и поделиться со мной своими впечатлениями. А я вам говорю «Бон аппетит» и «Апьянто».